Магия Нового Тысячелетия, Круг Силы, Январский поток. Поэтому, кто еще не присоединился, присоединяйтесь к нам и, соответственно, участвуйте в нашем Круге Силы. Круг Силы – это определенное полевое образование, где есть элементы исцеления, где есть очень сильное покровительство наставников, ваших предков, стихий, и все это включает в себя равновесие и баланс магии нового тысячелетия. И обряд, который я сегодня вам дам, это обряд Древа Зимы, который позволяет избавиться от плохого и также очень Сильно и мощно работает на негативное воздействие, если таковое имеется, переклад, переклад неудач, переклад, возможно, даже болезней, каких-то нехороших всевозможных происшествий. И, соответственно, это очень сильный, мощный, уникальный обряд, который обладает очистительной силой. Чтобы у нас все было хорошо, мы стараемся прикладывать очень много усилий и, конечно же, вести себя смотрительно. Но, однако, нас могут коснуться и неудачи, и если другой человек, к примеру, дарит какую-нибудь вещь или отдает просто так. В народе это называется переклад. И в данном конкретном случае – переклад неудачи. Хотя вы и сами можете это купить, приобрести где-то. И особенно это часто бывает, если человек занимается рукоделием. Сейчас я расскажу вам такой интересный случай, когда человек передал другому человеку с вещью неудачу. Ну да, это достаточно часто бывает. Бывает по э, намеренному, злому случаю. Бывает непреднамеренно, потому что сам находился в каком-то печальном настроении, сам находился в какой-то боли, в страданиях, в переживаниях. И почему я часто говорю, что если вы творите, если вы созидаете, пребывайте в божественном настроении Духа, делайте все с Душой, делайте все с Любовью, в противном случае ваше творение может нанести вред другому человеку, а иногда это делается специально. Я все время свои обряды делаю по полю событий и смотрю по среднестатистической линии того что происходит вокруг. вас много в моем поле, но вы имеете и общую тенденцию тенденцию к тому или иному энергетическому состоянию и моя задача как мага, как экстрасенса, как ясновидящий, Конечно же, выравнивать это поле, оказывать помощь, активировать все необходимые силы для каждого из вас, и ваши силы, и силы ваших предков, те, которые взаимодействуют с вами, с каждым конкретно в индивидуальном порядке. Ну так вот, Возвращаюсь к Сочи. Одна мастерица занималась декупажем, и у нее в коллекции была очень красивая, необыкновенная красивая ваза, которую большинство ее знакомых хотело приобрести. Но рукодельница отказывала, потому что именно с этим изделием она собиралась отправиться на конкурс и одержать легкую победу. Но, однако, этого не случилось. Знакомым она рассказала, что все мастера принимали участие в конкурсе ради интереса, а не ради вознаграждения, признания и победы. Поэтому свое произведение искусства разочарованная женщина подарила знакомой, которая последнее заинтересовалась вот этой красивой вазой. И чтобы именинница не поняла, что ей подарили вазу с трещиной, рукодельница сообщила ей, что вазой нельзя пользоваться по назначению. Она изготовлена только в качестве сувенира. Ну, кто же из хозяек вспоминает об этом, когда приходят гости, и когда приходит какое-то время веселья и радости, и вы только представьте себе ситуацию, когда женщина наливает в эту вазу дорогое вино, а оно вытекает оттуда через ранее образовавшуюся трещину. Даже клей, который использовала мастерица, не помог предотвратить эту неприятную ситуацию. И тут гости напомнили хозяйке, что такой подарок не к добру. то именно вместе с ним рукодельница подарила хозяйке свои беды и свои несчастья. И правда, у рукодельницы после неудачного вот такого вот для нее конкурса получилось занять высокооплачиваемую должность и продавать свой хендмейл по всему миру. А хозяйку обворовали. Так совершенно случайно в общественном транспорте. Не заплатили обещанную премию на работе. Любимый стал погуливать. Дети перестали хорошо учиться. Ну и так далее. Все хуже и хуже становилась ситуация. Конечно же, когда дело дошло уже совсем далеко, пришлось все исправлять. И пришлось проводить, конечно же, чистки и восстановительные процедуры. И сейчас это в прошлом. Но пример есть пример. Поэтому, мои дорогие, будьте бдительны, помните то некоторые люди могут специально подкидывать свои беды, неудачи, несчастья при помощи вещей, которые они дарят. А иногда в более серьезных случаях и забирать, воровать ваше счастье. Да-да. Итак, обряд, который я вам сегодня предлагаю, он очень сильный, он очень мощный. Он все поправит, все исправит, все почистит и восстановит. Это шлет обратно. Ну, с любовью, конечно же. Вы знаете, еще когда у меня достаточно часто вы просите, «Арина Михайловна, а как нам сделать обратку? Как сделать так, чтобы все вернулось?» я отвечаю вновь и вновь. Все возвращается, дорогие мои. Эффект бумеранга никто не отменял. Но возвращается тогда, когда вы уже не ждете. И главная задача – не ждать, чтобы прилетело врагам. Они а получат свое. И уж поверьте мне, они получат это. Миллион раз усиленное высшими силами, не вами – не мной, и дабы не омрачать свое сердце и не погружаться в пучину ненависти, зла и обиды, я предлагаю вам запустить любовь. Вы знаете, на моем веку было столько всего увидено, прочувствовано, что я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что возмездие настигнет каждого творящего зло. И оно быстрее настигнет тогда, когда вы просто скажете, все от Бога, все во благо. Я иду своей дорогой, я несу любовь, я знаю, что я делаю. Без причинения. Зла – это сложно, это тяжело. И это не подставить щеку для того, чтобы по ней били и долбили, а это иметь внутреннюю силу и стержу. И поверьте мне еще, любовь – это самая сильная и мощная энергия на сегодняшний день. Итак, обряд. Кто хочет его приобрести, пожалуйста, обращайтесь. Ну, а мы начинаем. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года.